Банде Гурупадо дандам Бхактабинда саманитам. Шри Чайтанна Прабху Банде Нанда Банде Радика Ваншакалпатору в се ке пашинду ве вача. Патита ананг павне бхавишна ви пью. О, намо, нама. Кшна вакти паде деви саттва твои хи нараяна намаскритта норунчаиванороттомам девингсара сватингва самтато жайо мудире сангхирта не кишно кату подеше говри Вакти промудахче жагод вируну дейям сада паривабагнам авишто духам титхас падам сива виренчану там сараньям бисфорижи, такем пика побадушва дарши, Пурана нурагро сасагро саромурти, сараадикам и када киван граши, Шри гаура бхакта бинда, Сядь да и Аджануламбита бужаву канукаха бодату сангиртаной капитару камала ятахью бишам баруди жа бару Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нама Миганге ભவா रපनసధਨਨம் गగతరగరමण జట కలபம் गரிനਰత Ваги саджушшо вадане, лакшми ржас сача вакшаси, жасья астхи дай самбии, памнишингамахамджи, Хари Кришна Хари Кришна, Кришна Кришна Хари Хари, Хари Рам Хари Рам. Раму Раму Hare. Ачарья-дармам пари-шарья-вишнум. Ачарья-дармам пари-шарья-вишнум. Вичарья-тиртхани. Вичарья-веданам. Винанагаура пи-падо-севанам. ведадиду спаппадам ПАРИЧАРЬЯ ВИСНУМ ВИЧАРЬЯ ТРИТТАНИ ВИЧАРЬЯ ВЕДАНО ВИНАНА ГОУРА ПРИЯ ПАДО СЕВАНАМ ВЕДАДИ ДУСПАПАДАМ ВИДАНТИ ГОРЬЯ сисила СИСВИЛА БАКТИ СИДДХАНТУ САРАСВАТИ ГУСТВАМИТАГА ПРАМАНКСЯ ЖАГАТГУРУ ТОЛЬ TO SEEK THE satisfaction OF PUBLIC, COMMON PEOPLE And to seek the satisfaction of Bhagavan, Supreme Lord, is not the same. Gaudiya Gosh Shibati Sisila Bhakti Shiddant to Sarasvati Goswami Tagu Prabhupada. Gaudi Goshipati Shish Shila Bhaktisiddhan сказал что удовлетворение обычных людей и об удовлетворении Верховного Господа. Это this, разные вещи. И, чтобы провозгласить эту абсолютную истину перед всем миром, это зовется дживадуя. подлинное сострадание ко всем живым существам. Если у вас есть способность, смелость провозгласить это перед всем миром, это зовется дживадои. Провозгласить его абсолютной истине, это зовется подлинная проповедь. Не каждый может переварить абсолютную истину, я знаю. Далеко не каждый может принять абсолютную истину, поэтому это абсолютная истина, она не столь популярна. И естественно, абсолютная истина, она не столь популярна, будьте уверены насчет этого. И не приняв прибежище у Шамдабамы трансцендентного звука, мы никогда не сможем прийти в соприкосновение с тем трансцендентным миром. И вот не приняв прибежище у трансцендентного звука, мы никогда не сможем достичь духо духовного мира. Это единственное единственное средство нашей духовной жизни это единственный путь мы должны принять прибежище этого трансцендентного звука который исходит из лотосных стол чистых преданных это наша единственная поддержка с помощью которой сегодня или завтра мы достигнем трансцендентного мира нет никаких других путей Перед нами мы не можем идти ни на какие компромиссы. И в тот день, Дрисим Хачитрдуша, я хотел много сказать, но времени мало. Я на Бенгале еще говорил вот в этот день, что в каждом... В каждом углу гудематха должен Harina, Joghya, Sankirtan. Sankirtan, In, быть огонь санкхиртана. Должен быть огонь санкхиртана везде, в каждом углу гудематхи. В каждом углу должен быть огонь санкхиртана если вы не способны и поддерживать этот огонь санкиртан, это тогда может быть всякая возможность fighting, всякой борьбы jealousy, зависти politics, политики money, желание к славам, почестям everything. и наслаждениям это автоматически может прийти unable, если вы не способны защитить огонь Это в каждом углу Годья Матха, то тогда будьте уверены, что есть вероятность, что вот различные проблемы могут возникнуть. Борьба какая-то, зависть, политика. Жене Лапхи Пуджи Протешки. Кто-то может ожидать, что в нашей матки мы вроде и по, по всему миру. Вроде на яге происходит. Но я могу сказать нет. Почему? Кто-то заявляет, что весь мир что кто-то проповедует по всему oh, то, что как-то Акад ну вот вопрос могу задать, что какие-то Ачари вроде проповедуют по всему миру но почему никакая Санхирта у них не получается просто проповедь получается, я знаю, вы можете I на меня разгневаться, но я вас не обману я могу математически доказать что есть, кто есть, кто что sir, практически везде Санхиртана Яги я... я... я... не может везде происходить И как я могу доказать это, поскольку Санхиртана Яги, что это? В начале я всего я хочу задать вам вопрос Что такое Санхиртана Яги? Что вы понимаете под этим? Первый вопрос Что, сан что такое Санхиртана Яги? Санхиртана Яги значит бани Вайбав шрута Под полным, в полном соответствии с учением нашей Гурварги Если мы совершаем такую сангисту, но в таком же духе, то это Есть подлинная проповедь А если кто-то говорит какую-то отсеверченную подлинную проповеди, То такое явление, никакой проповедью нельзя назвать я, если бы такие люди совершали санкхитну по настоящему, то их учение бы не отличалось бы от учения нашей гуруваги. На яге, значит следовать полностью наши горваги, и если мы, я сказал, что сила бактунатаку упагас с вами санату, наджива госвами пат, это наша наивысшая цель. А если у кого-то, а еще у кого-то есть какие-то приватные представления басам, я математически могу доказать, что они заблужда, заблуждаются. И вот как в этих шлопах приводится свидетельство, как, например, Радхарани пришла бы сюда. извиняюсь за такой пример. Даже Кришна не может получить даже Радхарани я просто говорю такой пример, если Радхарани явится здесь, то, что Радхарани должна сказать нам, то это уже говорят Тарупасанатангасвами с чила Бхактянтакуру Такуру, чила Прабхупат. И вот если бы Радхани явилась здесь и говорила бы о Кришна Саве, то это было бы то же самое, что сказал Шила Прабхупат и Бхахтиан Таку. Мы не можем ожидать то, что какие-то другие а ачарьи которые могут быть более могущественны, чем Шила Прахупат или Бхактинанта это называется мои. Если какие-то люди заявляют, что их гуру выше, чем Шила Рупа то это показывает, что такие люди просто глупцы, а их гуру, мальчики. Если бы Самарадхара не пришла сюда и говорила бы о кришна совету, это было бы и, то же и самое, и что и дошло и к нам от лотосных хвости, шилы, а у пада, шилы, бахтюна Такура, шилы, Поэтому я с полной уверенностью говорю, что нет, ничего никого, кто бы мог произойти нашего Гурваргу. Я никогда не говорю то, чего не, я понимаю. не понимаю. Это мой принцип. About Anavilas, -e I have to clarify <interrupted> Имеет огромное уважение к нему. Как это возможно? Да, это возможно, если вы осознаете, поймете сердце от и поймете, что нет ничего невозможно. Все возможно. Поскольку Тринадо Писунич Баба, Тринадо Писунич Баба, она естественна. Поскольку Тринадо Писунич бава. Она естественно. ее, естественно, видеть среди последователей Радхарани, и тех, кто следует Радхаране, Санатана Госвами. Качество Тринада Пью, оно естественно у них нет никакой искусственности. Если вы поймете всю о которой я говорю по милости Ширу и то вы можете э, сразу понять, кто обманщик, а кто нет. Иначе вы будете оставаться глупцами. Что я смогу сделать для вас? Если вы поймете эту седанту, то никто в этом мире не сможет обмануть вас. И поэтому многие люди гниваются, когда я говорю харикатху. Почему такие I люди пытаются прекратить мою проповедь? И в этом причина. Если мы, если мы совершим оскорбление в адрес лотосных стоп, в Гуру Вашнав, то такие, такие люди они очень быстро попадают в отские миры. И также, если будем служить Гуру Вайшнавам, то это путь, который открывает дорогу к духовному миру. Если вы всем сердцем будете слушать гурбач то вы также с легкостью достигнете духовного мира относительно Ани Я время от времени говорю об этом, чтобы спасти вас, чтобы спасти из себя. И вот об этом я буду вспоминать снова и снова, хотя, может, мы когда-то говорили об этом, но я хочу еще раз сказать, что Ани может приявиться к нам в на форме каких-то красивых лекций или в форме каких-то прекрасных статей, книг. И некоторые так называемые проповедники всячески приманивают людей любыми способами но чистые вашнавы, они они привлекают людей своим идеальным примером. И также чистые они могут сразу понять, кто, кто есть кто и что и что. Они смотрят на суть вещей. Чистые преданные никогда не зависят от чьих-то мнений, от каких-то голосований. Чисто обычно okay, вы не, как, не говорят хари ради so какой-то популярности или еще чего-то. И вот Анибхилаш nice может прийти nice в форме прекрасных you know, статей, лекций, прекрасной проповеди или какой-то морали, или еще в каком-то виде. Но не, не каждый может понять, что это Аня пришел. И ему так чистые не могут прочитать буквально пару строк какого-то произведения, то они поймут, есть ли связь с гур у тех, кто это написал или нет. Когда я читал труды Саддананды, я был очень вдохновлен. Я сразу видел, что у него есть связь с человеком Рафупады. Его слова, они полны силы, полны могущества. Это признак того, что он совершал Баджин. Эта сила Баджина видна в его статьях. Барати Махарадж ск сказал мне однажды, сказал, что я, я знаю, почему ты живешь таким образом. Я знаю причину. Я, я никогда не стремился к славе, поскольку я знал, если я буду успешен в том, чтобы зажечь одну лампу, такой духовный свет в вашем сердце, то вы потом сами сможете успешно проповедовать и давать пример своей жизни другим. И таким образом, если прямо не, смогу, не могу проповедовать в иностранных странах, то косвенно через кого-то могу. И таким образом, вся сокровенная седанта, мы должны понять ее, не гневайтесь. Сегодня день явления Силабакхи Саранги Госвай Махараджа. Как понять величие чистых гуру вишнав? Вы не можете обрести такие качества. Мы не можем ничего говорить о чистых гуру вишнав. Только чистые гуру не могут понять они могут понять силу могущества других э, гор поскольку их единственная девиз их жизни единственная цель это исполнить желание своего годева если говорить харикатху но у меня есть какие-то желания то так, если я говорю харикатху не для удовлетворения гуабарге то это признак того, что я обманщик да, после оставления своего тела, я, я все не равно не буду следовать тем же правилам и предписаниям, которым уже so следуем. И единственная цель жизни чистых саппу, преданных — это исполнять желание Шилы И вот это их желания, их, их примеры, он показывает нам, кто есть кто. И вот сила Господа Махараджа, если буду говорить о нем, это очень обши, обши, обширная лекция получится. Я расскажу о каких-то избранных, каких избранных моментах его жизни, жизни Господа Махараджа. Он никогда не стремился ни к каким корыстным интересам. Какие-то люди следуют за какими-то чарями, которые, несомненно, попадут в ад со всеми своими посл последователями. А почему бы таким людям не, не сравнить седанту своего гору и предыдущих Ачарьев? Почему кто-то гневается на меня, почему бы не, просто не взять? И, и сравнить философию с Силу Прохопады, с, с бактисхитам Сарасвати с всех высказываниями. Если кто-то принимает какую-то падшую, падшую душу в качестве своего идеала, не сравнив философию предыдущих гуру и высказывания этих текущих, то что толку от такой духовной жизни. You check it, that means you are with pangarinas. So I am sure, like mathematics, if A is equal to B, if B is equal to C, if C is equal to be, then A must be equal to D. Legend, simple simple. Simple. If A is equal to B, if B is equal to C, if C is equal to be, then of course A is equal to D. This way I can prove. You can take me to court, I can prove. All documents I can show them. И вот они, эти посторонние желания, могут увести нас сквозь Ибхаджина в какую-то сторону, это естественно. И часто говорится, это если какой-то Гогова отклоняется от пути, то те, те последователи, которые следуют ему, они тоже попадают в ад. Как вот в этой шлоке говорится. <зв> я никогда не стремился и не стремлюсь к славе, к пратичеству. Если какое-то пратичество приходит ко мне, я передаю Гуваги. <Palestine bur preparedness> «Я хочу очистить себя воспеванием славы с Челы Прохопады, Махарадзе». Вы помогаете мне в этом. Я очень благодарен, потому что благодаря Харикатхи я очищаю свое сердце. Итак, может вести вас в неправильном направлении. И в штрафном говорится. Just Illegally speaking illegal, is the offender the Lotus breakup, All that offender. To fight with Guru. To fight with Guru means to fight with если если кто-то меняет Сидан, то наши Гаваги — это такие люди, они получат наказание свыше. Uh, you can, the that can the new That's what Mahabha. It's But you go you can go through the life of the same You can go through the life of Bhakti You can go through the life of You can go through the life of the If you can prove one symptom, You can go through the life of one symptom, я если все это, обещаю. не было никаких он не никаких посторонних желаний, откуда я да. это знаю, поскольку Сила Прахупат он любил его, жаловал И в Гауди, в Наде есть э, свидетельство этому статьи на Бенгале, на санскрите. И Шила Прахопат, он, он писал о славе таких великих врачновов, хотя Шила Прахупат знал, что он был домохозяин, он принял Ашрам Дамахазяина, но Швила Прабхупат говорит, что Атулананда... Его звали Атулананда Госвами Махарджи. Атулананда Прабху. Он находится в преемственности Нитянанды. Он защищается. И он в своей такой высокой жизни он защищает престиж Саньяса. И это писал Чила покупать, что несмотря на то, что он домохозяин внешне, но по качествам его качества лучше, чем у многих саньясе. гораздо важнее быть, э, иметь настроение саньясь э, внутри, чем носить одежду саньяси и заниматься всякой ерундой. Бххан он, таку, он э, вечный саньяси. Еще раз пандит, гадатхар пандит, они вечные саньяси, а если внешне они живут вашими домохозяинами, то, то это никак не влияет на них. И вот Бхагаван в этой шлоке в Гите сказал, И вот Бхагаван Ши Кришна, он говорит такими простыми словами, и вот Бхагаван Ши Кришна говорит, Те, у кого нет никаких желаний, Пахлад Махарашан, Вечный Саньяси. Даже... Если у нас есть возможно... возможность служить Гур в соответствии с. С, этим... с нашими способностями. Чистые ващества, они не любят, когда их восхваляют. Они более довольны, если восхвалять их Гурваргу, Силу Прабхупаду. И силу Прабхупад пишет, хотя внешняя Сила Аттулананда Прабху, он домохозяин, но он вечный Саньяси. У него нет... Э, и вот Бхагаван Сикришна дал здесь две формулы, благодаря которым... И первая... Вот в этой слоке... Тот, кто не заведует никому, не беспокоит никого. Чили Прабхупад не говорит об абсолютной седанте. То есть он не говорит об абсолютной истине, чтобы разозлить вас. У него нет такой цели мы не можем идти ни на какой компанию с абсолютной истины во всех 14 мирах нету Ничего. К, к чему бы чистые вашнавы к, к чему бы привлекали чистые вашнавы в этом определении чистых вашнавов, Те, кто не привлекается ничем материальным во всех этих 14 мирах. Шила Прохопат говорит, говорит в, в, right, вот в этом, right, в этой right, поиме, в right, right, right. и Шила говорит, Тут, у кого нет желания практически, он ващенную. Если кто-то строит много, много храмов, то это не признак того, что такой человек, чистый ваш в Киша Дас Балджи не строил никаких храмов, но он один из лучших проповедников. И Сила говорит об этом. Хотя внешне можно найти, что Гуки Шода Баба не проповедует но его Ачаран, его характер, его поведение, его баджан, его этикет, они сами проповедуют за него. Он проповедует своим примером, как Гуки Шода с Бабажи хотя он никуда не ездил, но он известен по всему миру. Мы должны принять в Ващнаве пратичество то другой пратичество И Махарадж, Госвай Махарад Он написал большую статью в его честь В Ващнаве Раджа Сабхи в Гаудии Шилл Бахопат писал Что внешне можно найти, что он грехастка Но внутри он великий Саньяси Такой великий Саньяси мы никогда не видели санья, значит, тот, кто полностью посвятил себя лотосным стопам силы Павхупады. Щилы Павхупада невозможно обмануть. Он, когда смотрит в наше сердце, то он видит, что там... Whom? To... And... Почему так мало людей знают о Гасаи Махараджи, которого любил сам Бхагаван? Од... Од... Сам Бхагаван, он явился, он не зашел в свои кунти, чтобы явиться перед Господь Махараджем. А почему мы не... не знаем о таких великих вещных в этом вопросе? Те... которые. Из... Те, которые хотели прославить сам Бхагаван Бога, и Сила Прохопа, то почему мы не знаем о таких великих и Часто это происходит из-за того, что всякие проповедники говорят только о своей славе, а не о славе Гуру И вот discussion on A Vidas. Analytical discussion about Una Vidas. Где-то в Бакуре, в местах Лила Шанивасачари, который не отличен от Горанги. вот он встретился с Чилопом Хопады в Данбаде. В то время Индия была под английской администрацией. И вот эти англичане очень уважали Госоя Махараджа. И в самого детства он был великий, преданный, но не все это понимали. Он происходил из чистой бахматской семьи. Ой. И однажды один англичанин. Вот дали ему работу железнодорожного начальника какого-то И вот он так, он встретился с Шилой Прабхупадой в, в Данбаде. Дан И вот Господь Махараджи был, был очень вдохновлен, видя Шилу Прабхупада. Мы должны слышать и знать о примере таких великих вайшнавов. Ващ... Это поможет нам обрести вдохновение на пути Баджина. И в то время... И вот он был в Донбаде, пригласил в к себе домой. Хотя он Хринам Дикшу еще не получил, но он был Браманом, повторил Гайтри, и тогда Шила Прабхупад, в его такое состояние, видев его, находился несколько дней в его доме, говорил Харикатху. И там, видя Шила Прабхупаду, он предал, хотел предаться его лотосным стопам, просто увидев Шилу Прахупада. И увидев Шилу Прахупада, он буквально продал ему свое сердце. И после этого, впоследствии, он начал служить всеми способами, которыми он мог он посылал всем прахупадецвую по зарплату. В то время зар зарплата... У него была достаточно большая зарплата по тем временам. Мой отец рассказывал, что... Вот когда он жил двух рупий было достаточно, чтобы кормить семью целый месяц и еще оставалось. Это сейчас рупия подешевело сильно. И вот он, он зарабатывал 50 рупий. А, а, а, а, а Шири пойдет wow. на содержание Годи Матха 50 рупий посылал, а в то время там очень большие деньги были. И однажды, ничего не спрашивая, Гасвай Махарадж пришел. Приехал со всеми мебелью и всем остальным. Он жениться не хотел, но мать нас, нас, нас настояла. И вот он встретился с Чилой Прахопадой. После, ну в общем, вскоре после жениха он встретил, потом встретил с Шилопрабхупаду, и потом он при... через какое-то время он приехал с женой, всей мебелью, всеми пожитками к Шили Прабхупаде сюда в Майпу. Мою... И вот мы поем такой yes. великий кертон, но не каждый понимает nice. значение этого кертона. <решивание> вот мы поем этот кет, а Нагасай взял и физически приехал с всем, что у него было, и предался Шири Прахупаде. Шири Прохупад Проху был удивлен, что там было какие-то. Но в то время Гудимат был не столь богатый, удобства вообще никаких не было. Наш Бхакти Гурав Вайканас Гасвай Макарадж, он был радж царским священником. Вайканас Гасай Махарадж приехал в Майпур, чтобы присоединиться посмотреть на Шилу он, хотя был царским священником, то ни ничего не просил, а просто переночевал под деревом, ночевал там под деревом. У него была великолепная память, он даже не смотрел ни, ни в какие книги, он помнил все шлуки наизусть. И вот то, что они приехали к Шили они были очень счастливы, не просили никаких удобств, комнаты и прочее. И потом у жены родилась дочь, она родилась в йога Питхе. И Шилапад дал ей имя Йогамая. Ну, то есть он же приехал с беременной женой. И вот И вот Сила Прабхупат, он видит сердце каждого. И вот Махарадж говорит, что гораздо лучше быть домохозяином, чем го Саньяси. И вот, знаете, девочку, которая родилась у них, назвали Йога-Йога-Май. И потом эту дочь выдали замуж, когда она поздрав. И Госвами Махарадж, когда работал на своей работе, то он работал, он быстро делал и уходил раньше времени, и потом кто-то пожаловался, что ваш там Госвами на два часа раньше уходит с положенного времени. Эти англичане засмеялись, сказали, что главное, что все то, что надо. И вот. So even when he was in college, school, college, that time when seminar, seminar, big seminar, or some. И вот госваемахараса выходил раньше с работы, чтобы служить в Чидепавхабаде. And you speak about Karmanu, one speak. Happen or happen. You speak about Kanyo. You speak about this. And now last Goswana is given to speak about Bhatiyo. Gosenha started speaking in English. All the rector, all the you know examiner, all big superintendent, all they become strong. This young boy speaking so nicely. Blessing. I think, we think very shortly you can become a big pixel, a symptom, so much glamour. If Gosemrath is going to stand in front of anybody, look at Gosemrath, so much glamour, so much attractive behavior, so nice behavior, not possible. И вот потом он сдавал какой-то экзамен по Глаудгите, ему выпала очередь говорить о бхакти йоги. И когда он сказал это в свете видения Шири Правхупада, то все экзаменаторы были удивлены и восхищены. И вот Шилакиша Гасай Махарадж пришел до Госуай Махараджа, но Шилакиша Гасай Махарадж... Он писал в своих письмах, что вы обрели полную милость, Чилы Покопады, мы пытаемся служить ему, но все же не обрели так много милости, как вы однажды. вот однажды он заболел чем-то и чего он беспокоился и сказал вы должны проконсультироваться с доктором и после этого он в общем... Mm. В то время, Махаша говорит, при, когда британцы правили порядок был, и, в общем, положили его в больницу, и после этого Шила Прахупат, он беспокоился. И Шила Прохопат пошел сам в больницу, когда <смех> и вот сила Пархопат пошел в больницу, и в то время <смех> не было <смех> наркоза еще не было. Хлороформа <смех> это локальную анестезию проводили. И вот сознание пришло к нему, и Шила Павхапад, ну, когда он там очнулся после операции, Шила Павхапад пришел и благословил его, поместил свою руку к нему на голову, подобно матери. И вот Гасая открыл глаза, он увидел Шила Павхапад, но не мог ничего сказать. Сила Пракхупа сказал «О, Апракрита Прабху», его имя было Апракрита Прабху». И вот он спросил, как тут себя чувствует. Я чувствовал боль, но когда вы прикоснулись к моей голове, вся боль, она ушла. И вот человек Прабхупат пришел, поскольку человек Гасвай Махач, Мадагаса они, они служили день и ночь. Мы не можем даже представить, что такое Гуру Татва. В тот день, когда вы поймете, что такое Гуру Татва, вы расплачете Гуру Татва. Я не могу сравнить мою мать или тысячи, десятки миллионов моих матерей. В прошлых жизнях я, но все же я не могу сравнить любовь Шила Прабхупады и Бхагатяна с любовью тех матерей, которые у меня были. Так много, много любви я получил от Бхакти Памуда Пурегасвамахараджи даже мой отец не заботился обо мне так, как заботился Махарадж. И в этом мое богатство, мое единственное богатство, я завишу только от этого, то, что я обрел от моего Гуру Махараджи, это единственное сокровище в моей жизни. И вот таким образом. Для Шитани Матха, для Шилы Павхопады, что еще сказать? Жизнь и душа Она Полностью Я Подал свою жизнь и душу Лодосным стопам Шилы Павхопады И Гастария Махарадж. Он также поступил И он Сила Павхупат говорил по Гаса Махаза, что он великий пандит, Он был главным редактором Гауди. Хотя он пришел достаточно поздно, но все же он был очень сведущ во всем. знал санскрит английский, очень хорошо английский знал получше многих англичан. Бунд Маккарашников и Маккараш они говорили на очень высоком английском языке. Ищи на человек. отправил его на Запад. Я говорю кратко. Хоба и вот, ищи Он хотел отправить, и отправил его на Запад. с самого начала, когда ему сделали заграничный паспорт. А он от Шили не брал никаких денег. Хотя для того, чтобы паспорт сделать, тоже деньги нужны. Но он ничего не брал, только давал Шили Прахупаде все. А, ну, можно наблюдать, что сейчас э, всякие ученики, так называемые, только берут у все, что можно. Нельзя даже репутацию Гурдова okay, пытаются на себя перетянуть. Это, им Discussion. Like mathematics как в математике, если сделать ошибку в начале, то все дальнейшие исчисления ошибочные, так и здесь на духовном пути. Если совершим ошибку в начале, то толк от духовной жизни мало. И вот купили ему билет на этот на, кораб, на пароход, самолеты в то время не летали. И Шила Прахупад был дал ему шалаграу Шилу, дворака Шилу, еще какой-то Шилу. И, и чтобы он в процессе своей проводе поклонился ему, дал гирират Шилу. С помощью Гирираджа силы, что Шилу Прабхупад хотел сказать, он хотел предложить Госвай Махараджа лотосным стопам Кришны и Гирираджа. Гирирадж Махарадж — это олицетворение Нанданда нашей Кришны. И Госвай Махарадж, он Когда плыл на этом корабле, иногда созерцал стопы шелограмма. Иногда во сне видела, как Шила Пахупат пришел и благословил его. Господь Махараджи. И вот он спал в каюте Бхагавана Гириаджа. Держал при себе, иногда созерцал стопы с как это возможно. Иногда видел, что Шилапахопад пришел и заверил его, что все вместе будет успешно. Шилапахопад благоставил его таким образом. И вот он проповедовал в европейских странах, в Англии, все где-то там. И его проповедь была очень массивна, но на высоком уровне. Техника Шила Прабхупады была в том, чтобы проповедовать аристократии, и потом автоматически проповедь на, на широким массам сама произойдет сама случится сегодня или завтра в Гите богословский кришна говорит такую формулу то что делают великие люди которые служат примером для всех то обычные люди им следуют ну, эти бараны идут за пастухом, и так здесь есть какие-то аристократия, чему-то следуют, то чем следует, а остальные тоже. Человек Пахупад приглашал губернаторов, всяких судей высокого суда и прочих значимых людей. И в этом была его техника проповеди. Они слушали с неотранным вниманием. Если вы не верите мне, то если я покажу стандарт, как можно знать, кто такой Вашнав по стандарту его харикатхи. Его слова, они полны значимости. Если я покажу качество харикатхи, Бонда в Госве Махараджа, Бхактипрадипчу Гасаве Махараджа, Госвая Махараджа, то можно увидеть. И их уровень. И вот они с нетронным вниманием слушали. Харикатху Шилы Бабхопады. Даже и вот была религиозная это, конференция На предыдущий год. И вот от Индии Сарвапали Рада Кришна Южноиндийский ну, человек с Южной Индии был на Эйваде, он был очень свидущий. И вот от имени Индии этот Сарвапали Рада Кришна он... А, он еще президентом подрабатывал. И, и Индия, и потом, потом следующий, а, а после этого Рада Кришна, президент Индии, в то время был представитель гауди Мадха. И вот он хотел сказать о сокровенной сути бхакти-йоги, о милости горанги Махапрабу и все слушатели были восхищены. Я хочу сказать то, что и, и, и, и, и, и, и вот И вот желание Шилы Они исполнились Он проповедовал на таком успешно, На таком высоком уровне На Мишаране сила Хотел основать храм в Аллахабаде В Аранасе, где нет В Англии Там тоже есть Годи -Матх кто это все сделал. Это все так. Мечта Шилы осуществилась. Если вы хотите обрести Бхагавана в этой жизни, если вы хотите обрести Бхагавана именно, именно в этой жизни, то пытайтесь, в этой жизни то пытайтесь следовать чистым Гуру Вишнавам. И желания нету. Их желания, они не отличны, желания Гураги, не надо. может, у меня ничего нет, но все же я пытаюсь исполнить желания Гурваги. И вот все же я пытаюсь, как нищий, что-то сделать, что могу, совершая Гурваги в меру своих сил. Я жил буквально без копейки денег во Вриндаване, просил подаяния, я еду и, и как-то жил так на Мадхукаре на подаянии. Вот за эти 14 лет, которые я приехал из Вриндавана сюда, я опубликовал около 70 книг. Это случилось по воле Бхагавана, по его желанию. Если Бхагаван хочет занять меня в служении, то я могу. Но с помощью своего ложного эго я не, не могу ничего сделать. Все происходит по воле Бхагавана. Однажды я публиковал, не помню, какой год был, девять книг одновременно в Деле, в Окле, около Прессе. Я думал, что денег нет на все, как это все сделать. Это Рукма Рукма в Денни, Окла, Money for this. Вот кто-то, как-то кто День... как как деньги пришли, даже не знаю, кого, кто-то через кого-то прислал. I am successful to pay from my Success. So each and every time, sometimes I am testing myself with 50 rupees or 20 rupees I am starting for in the hour. 20 rupees ticket somebody giving, I don't take any money. You cannot believe me. Practically I can say. with total rupees in it, I am starting from in the hour. But in the middle somebody giving, you cannot hear that Mm -hmm. И вот э, Бхагаван посылает все нам в соответствии с нашими потребностями Я всегда это наблюдал в своей жизни И вот, вот Махаш, открыто сказал а так, ему кто-то заявил, может ли он показать своего бога. И Гослай Махарадж сказал, хорошо, приходите завтра, покажу. И вот Гослай Махарадж, он жил, снимал какое-то помещение. Жил там. Бон Махарадж был в Германии, То, было, однажды не, не осталось никаких денег, и думал, как же оплатить за вот, um, проживание. Вот он написал письмо Госва Гос Гос Махараджу о Гусваи Праву. Вот в такую ситуацию попал. И Госва сказал, не беспокойся, я сделаю все. И Бон Махарадж был вечно, вечно благодарен своему, своему брату Боге. Господь Махарадж хотя пообещал им показать виху, вездесущего Верховного Господа, но где, где, где его взять. И вот он ходил там, повторил хоринам в саду каком-то в каком-то парке. И, и вот во сне он увидел. Атхокшаджа Бхагавана, он явился, ему вот, сказал, что явился в этом парке, вот сиди куда-то там под какое-то дерево, и там найдешь меня. пошел сюда, и действительно... И вот он искал там, и действительно нашел, что... Атхоксаджа Вишну в четырехукой форме с uh, палицей чакры, цветком лотоса. И Акорина явился. И вот он, он совершил поклонение ему. вот он был очень счастлив, и, и, и типа, народ пришел с и сказал, что где ваш Бог, давайте, показывайте. <реклама> Нет, он сказал, что вот Господь явился, а тут в <реклама> вашей анг... Англии. И вот так Богован явился в Англии ради своего преданного, и это в была. При, потом в Индию он привез ее. Но сейчас куда-то попало. Мы пытались выяснить, украдено было или просто, просто потеряли где-то, что случилось. Поскольку это божество было там, в Багбазар Миссии. В то время в Каликуте, в и тысячи людей получили ее, ее даршан и вот, при, пред, предлагали украшения и прочие вещи гири, гириаджа. И в газетах было тоже что опубликовано, что вот этот приехал с Англии и там явился Адхок Вишну. И вот он, настоящий Госвами. И вот это Виграха. В Гоуде в миссии она осталась, но никто не знал, где она мы пытались выяснить и выяснили, что однажды Арчана происходила. Буджа. И вот когда Буджари закрыл ал алтарную, все было хорошо. Утром, когда открыли на Арате Храм, мы увидели, что от Воксажа пропала. где все закрыто было, никто не заходил, но куда-то пропало. Клич был с пуджаре, никто не брал его, и куда делось, никто не знает. И вот все начали беспокоиться. И когда господин Махараджу узнал, он расплакался, о Господь, куда что ушел? Вот если какой-то вор был бы, то забрали бы золото и прочие украшения, но все осталось на месте, только вот эта вигаха ушла. То есть все украшения остались, а Виграха пропала, то есть если был бы было бы варишка какой-то, то забрал бы золото. Виграху бы я не подумал брать. Поскольку воры они боговаду поклоняться не будут, просто ради наживы что-то воруют. Но вот Виграха таким образом исчезла. И вот Гасай Махараша начал тяжело плакать. И в итоге Бхагаван явился к нему во сне и сказал, что явился, чтобы вдохновить тебя на проповедь. Из Чилы что в то время уже ушел из этого мира, я кр кратко расскажу. И вот Бхагаван явился к Нему и сказал, чтобы Я явился, чтобы вдохновить Тебя. Ты сейчас завершил с успехом свою, свою проповедь и вернулся в Индию, поэтому я скрылся из этого мира. И вот даже Махрад, был. Махрадшин был очень занят, но и он хотел отдать саньясу э, Госу Махараджу, но поскольку тот был э, за пределами Индии, но до этого прохупат, он уже говорил, что он, уже, что он вечный саньяс, и ему не обязательно саньясу физически принимать еще раз. Но потом, когда Шила ушел, все братья Боги, они просили его принять саньясу. Уже так, физически. И вот э, Кира Чора Гопинат около Балишора. То место, где э, этот, этот Гопинат украл Кир для Мад, Мадавиндри Пури. Там он принял, принял Саньясу Гасвай Махарадж. А Пракрита Прабу принял Саньясу. И... Среди всех преданных, они все радовались. Бун Махараш там был. Сидарда Махараш, Виканас Гасим Махараш, Араним Махараш все братья Бога. И подобно тому, как Ваманадев, когда он явился в доме Кашчепа, когда он получал грамотское посвящение, то все что-то дали, Индра дал он что-то богатье. Шанха Бхагаван тоже что-то дал и так все что-то дали ему, какой-то падаянь. И так когда Гасвай Махарадж принимал циньясу, то что случилось? Подобным образом, Джаджва он проводил ягью, организовал ягью в соответствии с ведической культурой Вайкана с Гасвай Махарадж. И Шидадада в Гусай Махарадж, он тоже участвовал в этом данду, сделал Арани Махарадж, копину и одежду дал. И вот как каждый брат Бога что-то дал ему. И вот он получил саньясу в 1941 году в Кирачаргапинат Хирашила Профапад, ушел в 1936 году 1 января. Ну, в конце года, между 1936 и 37 годом, около полуночи он ушел. И Вот через несколько лет, в сорок первом году, он получил саньясу. Он построил множество храмов при своей жизни. После того, как Чила Прабхупат ушел, он хотел совершать уединенный баджан. Все братья боги сказали, нет, мы тебе не позволим. Тысячи людей должны обрести милость от вас. Мадху Махарадж хотел не кусок небольшой земли взять, чтобы совершать Баджину. Но Мадху Гасвай сказал, нет, берите землю побольше. Вот надо Чаря Бавана выбрать Мадху Махараджа. И там его самачи также. So И вот so после этого so so okay. он построил множество храмов. И вот госвемахаршун начал принимать учеников, и строить какие-то храмы. И вот я был в Нандаграме, там я был Баджан Кутири Гаслай Махараджа, и там было большое дерево. И вот там Гаса Махарадж находился, там дубло большое было, и вот он там Баджан совершал. И вот и там совершал баджан, содержал это. баджан, хоть я в дереве дерево, дерево ну, старое, очень старое, сколько лет ему, непонятно, это к археологам было, да? по кольцам -по -по считать, но в Калькутском ботаническом саду тоже есть такие... Очень старые деревья. И, и вот я видел это дерево. Я клонился Госвами Махаджи его, Баджан Потом какие-то негодяи срубили дерево, я когда увидел, был очень рашен, какой-то начальник, Ша -Ша какой начальник Матхарис сказал, что это дерево срубить надо, хотя это ну, большой памятник для нас, но решили что-то построить на его месте. Вот такой ну, бестолковый начальник храма там. Я был очень опечален, видя это утручающее зрелище. Сейчас уже дерево этого очень старого нету. И потом Махараш оставил тело в 1964 году в этот день сегодня день его ухода Будто по нему, тут в календаре немного иногда отличаются эти титхи. и в 1964 году он, ему было 77 лет Громахарадж ему было 102 года но все же и вот Хотя Гуру здоровье было х, хорошее еще там лет, nes... несколько десятков он обещали, что будет жить, но все же Гуру надоело, и он ушел в возрасте 102 лет. И вот чистые преданные в соответствии с своим желанием могут доставить тело. Йога Вивути называется такое явление. И вот сегодня день его ухода. И мы очень глупы, что не смогли обрести совершенной милости от него. Вот такая наша ситуация очень болезненная. Если мы достаточно удачливы, то тогда можем получить совершенное руководство, иначе мы тоже обречены на смерть. Кто же? защитит нас anyway, и это шелка с которого начал Никто не может обрести лотосную ступу Бхагавана и не служа великим таким, таким великим Ващиновам. Я знаю, моя, сна, моя речь не может достичь всех в этом мире, но все же когда-то она достигнет. Мы хотим вознести молитву великому Господу Махараджу, чтобы он благословил нас, чтобы мы смогли следовать Ему достойно и достичь лотосных стоп, силы Пархупада. Мы не знаем, кто такие Горанга и Кришна. Мы их можем понять. Прохопаду и Госвая Махараджи они помогут нам достичь столь высокой цели. Высота Эверест, ничто относительно духовного мира. А мы сейчас находимся в такой, на, на таком низком положении и нам долго идти и мы должны с вдохновением воспевать славу Гурваги Я могу показать вам множество наставлений Госвая Махараджа И вот Госвая Махарадж говорит, что не служа чистым Гурвачновам не прославляя чистых Гурвачновов мы не можем совершать баджан Если мы сможем прославить Гуру Вайшнау, мы обретем силу нашего Баджина и будем благословлены. И так или иначе, на сегодня все.